Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами Надежда Соколова. Я рада видеть вас в проекте «Полезная привычка за 21 день». Делаем утреннюю зарядку 5 плюс 5. Благодарю вас за ваши комментарии, отзывы, вопросы. Мне очень важно знать ваши мнения и пожелания, чтобы создать для вас новые программы, которые принесут пользу и удовольствие. Ну а сегодня выполняем утреннюю зарядку выходного дня. Садимся на коврик, садимся на ягодицы, скрещиваем обе стопы, делаем вдох, тянемся вверх и выдох, тянемся вниз. Переводим руки на колени, округляем поясницу, тянемся назад, на вдохе поднимаемся вверх, раскрываем грудную клетку, тянемся макушкой вверх и снова живот в себя, копчик к пяткам. Меняем ногу. Собираем обе стопы. Фиксируем наши тазобедренные суставы. Раскрываем колени. Слегка нажимаем локтями на голени. И меняем ногу. Впереди другая нога. Снова руки на колени. Круглая спина. Тянемся назад. Живот в себя. Выпрямляемся. Тянемся через макушку вверх. Еще раз так же вверх теперь мы уводим ноги чуть дальше вперед пятки вместе колени раскрыты вытягиваемся вверх через макушку удержим это положение если вы чувствуете напряжение в области тазобедренных суставов под ягодицы можно положить небольшой валик одним движением переводим руки назад выпрямляем спину пальцами рук упираемся в пол за ягодицами Теперь переведем локти на колени и удлиняя правый и левый бок, расслабляем плечи, вытягиваем их. Одно плечо, другое плечо. Получайте удовольствие от движения и чувствуйте, что сегодня впереди большой-большой день. И много-много хороших, приятных событий. Уходим чуть дальше вперед. вводим руки назад, упираемся ладонями в пол и раскрываем грудную клетку. Собираем обе стопы и включим работу наши тазобедренные суставы и мышцы пресса. На руках не висим, живот подобрать. Пятки слегка приподняты над полом. Колени раскрыли вдох, собрали выдох. Продолжаем также же. Постарайтесь чувствовать, что у вас низ живота остается напряжен. Теперь мы выпрямляем обе ноги, вытягиваемся корпусом вверх. И как будто через что-то наклоняемся вперед. Руки медленно переходят на колени и уходят вперед. Уходите вперед настолько, насколько получается. Постарайтесь не форсировать события. Если не получается дотянуться до пальцев ног, оставьте ваши руки на коленях. Оставьте ваши кисти на коленях. Расслабьте себя вниз. Живот все время подтянут. Поднимаемся вверх. Берем одну ногу, тянем ее на себя, раскрываем колено в сторону и снова наше внимание к тазобедренным суставам. Держим, держим, держим это положение и меняем ногу. Другая нога. Подтягиваем, пяткой тянемся к животу или к груди. Опускаем ногу вниз, скрещиваем обе стопы, переводим кисти к ушам, раскрываем грудную клетку. Вдох, выдох, раскрываем, переводим кисти вперед, раскрываем грудную клетку, чуть шире раскрылись, чуть больше потянулись мышцы груди, провернули руки в плечевых суставах назад, корпус наклонили вперед, спина прямая, как наклонная дощечка, развернули кисти и ушли руками вверх, вытянулись вверх за руками. Теперь опускаем кисти к ушам, лопатки собрать, Уводим руки в стороны и снова раскрываем грудную клетку. Проворачиваем, проворачиваем руки в плечевых суставах. Наклоняем корпус вперед, вытягиваемся. Не забудьте подобрать живот. И выводим ноги вперед. Ставим стопы на полупальцы и снова раскрыли колени, собрались. А сейчас у нас снова работают... Это забедренные суставы, внутренняя поверхность бедра и мышцы центра. Мы держим пресс, не заваливаемся на руки и не допускаем напряжение в пояснице. Все время подбираем зону бикини. Выпрямляем обе ноги. И снова уходим вперед. Настолько, насколько получается. И не форсируйте события. Очень медленно, медленно, спокойно, спокойно. Уходим, уходим, уходим. Содерживаем это положение. Можно руки опустить вдоль тела. И вот теперь я уверена, вы даже не заметили, как пробежали первые 5 минут нашего занятия, нашего, нашей утренней зарядки. Если вы располагаете временем, продолжаем дальше. Если у вас нет времени, я вам желаю хорошего дня. А мы продолжаем. Выпрямляем обе ноги, подтягиваем одну ногу, снова раскрываем колено. Увеличиваем нашу растяжку. Теперь уводим пятку к ягодице. Ноги в положении буквы Z. Живот подобрать. Опускаемся на локоть. и Старайтесь не поднимать колено высоко. Тяните. Чуть-чуть досталкайте -чуть вперед. Теперь мы берем себя за голень. Тянем ногу вверх. Вытягиваемся вверх через пятку. Постарайтесь в этом положении почувствовать, что Вытяжение идет из тазобедренного сустава. Возвращайте пятку к ягодице. И теперь мы заводим стопу за колено. У нас получается вот такой узелочек. Вы чувствуете, что ваше тело как пластилиновое, мягкое, размятое. Такое приятное-приятное. Я уверена, что у вас все хорошо получается. Возвращаемся. Возвращаемся. Выпрямляем обе ноги, снова тянемся вперед, настолько, насколько получается. Если не получается дотянуться до пальцев ног, пожалуйста, не форсируйте события, не напрягайте плечи в этом положении. Теперь мы берем другую ногу, тянем ее к животу, к груди. И переводим ноги в положение буквы Z. Подтягиваем пятку к ягодице, держим ее. Опустимся на локоть на локоть не заваливаемся берем себя за голень или под колено или за стопу и тянемся пяткой вверх через пятку вверх возвращаем пятку к ягодице толкаем пяткой ягодицу вперед заводим стопу за колено и завязываем вот такой узелочек Расслабляем наши плечи, чувствуем, как приятно-приятно тянутся мышцы вдоль позвоночника. Я уверена, что у вас все хорошо получаете, получается, и вы получаете удовольствие от занятия. Собираем обе стопы. Тянемся вперед. Раскрываем тазобедренные суставы. Можно локти перевести на голени и немножечко нажать на них. Можно растянуть правый-левый бок. Теперь поднимаемся, берем свою правую стопу или под колено, или за голень. И тянемся через пятку вверх, через макушку вверх. У нас такая латинская буква В получается. Поменяем ногу, другая нога. Постепенно можно выпрямить ногу в колене. Если не получается, пожалуйста, оставьте ногу присогнутой в колене и тянитесь через пятку. Опускаем ногу. Поднимаем обе стопы и остаемся в лодочке. Очень хорошее упражнение, такое тонизирует мышцы пресса. Сейчас мы будем усложнять но, пожалуйста, если не получается, останьтесь в предыдущем варианте упражнения. Упрямляем ноги вверх и удерживаем. Держим, держим, держим. Через макушку тянемся, через пятки тянемся. Здесь у нас такая, опять-таки, латинская буква В. Собираем обе стопы, раскрываем колени, тягиваем живот, тянемся вперед, вытягиваемся. Чувствуем, как у нас тело размялось, потянулось. Делаем вдох. Делаем выдох. И на сегодня это все. Я уверена, что у вас все получается. Я уверена, что вы получили удовольствие от сегодняшней зарядки. Пишите ваши комментарии, делитесь вашими ощущениями. Буду рада ответить на ваши вопросы. Каждодневная 10-15 минутная растяжка улучшает подвижность суставов. Это первое. И второе – продлевает молодость. Так что будем тянуться. Выполняйте зарядку, ставьте ваши лайки, пишите комментарии к этому видео.